Витаю вас, шановне и глядачи! Знов в эфире «Православное слово». Останнім часом доводиться часто чути про кризовий стан суспільства, про бедность нашего життя. А кто-то, реклам нас запевняє в том, что мы уже на межи. И поэтому, думаю, наставив час і нам сказать свое христианское слово стоимость этого привода. Мы не будем вдаваться до политических амбиций, не будем шукати винных. Тем более, что христианская свідомість на все спокойное вопрос, кто винен, дає чітку и зрозуменную відповідь, Мы сами. И тому мы пойдем другим шляхом, мы это питання виведемо на другую площину, рассматривая особливу категорию бедности – убогисть духа. Из каких слов началась первая проповедь Христа? Про що, або точнее про кого? Почав Він проповедь про духовного Бога. «Блажение нищие Духом, и, как у тих есть Царствие Небесное». Ось первые слова Спасителя. Почему именно из этого Він начал свою первую проповедь? Для того, чтобы разобраться, давайте сначала выясним, что такое духовное божество и кто такие боги вообще. Чи это то же самое, что и бедные? Там не совсем. Речь у тим, что когда мова ведеться про убого, то мается на увазі той, кто просит помощи, кто благає помощи. Иначе кажуть, це про шаг в той или иной форме. А вот бедный, не каждый бедный уже бракует, не каждый благає помощи, даже навпаки. Он может иногда себя себе самодовольным, самодовольним, хвалиться чем-то. А уже річ у убогий, або, як сказано в славянской мове, то же не гордиться, что що себя в полной зависимости от людей и от когось. то Те же касается и духовного убожества. Духовного Бог не хвалиться, потому что вважаючи, считает, что ему нет чем хвалиться. Он с того добро, что с ним відбувається, він себе не приписывает. Так, как в эту песню спевалось «Я добрый, но добра не сделал никому». Небе и добрый, но добра там на самом деле нет. не может хвалиться, ему просто не до этого. И за великим рахунком в Боге, может, в Боге это не бедный, а той, кому мало, кто хочет больше, кто с всеми силами пытается добить то, что хочет. И поэтому в широком смысле этого слова в Боге может стать не только беднячок, а и крутой богатые. Но в тихо мы про останніх сегодня говорить не будем. Убогий прагнет дещо отримать, он хочет, домогается. Убогий шукает того, кто может дать. Так же и духовно убогий. В всеми своими молитовно рветься до Бога с протянутой рукой. Боже, дай мне хлеба до столу, дай мне силы, дай разум заблудить дитині, дай мне прочность грехов, дай покаяние, дай жить по воле Твоей. И таким образом, как мы видим, в основе духовное убожество есть а полная отсутность гордины. Воно будується, вернее, проявляется у постійному смирения. И таким чином Господь у своих первых словах прославляет смиренно мудрых. Вот саме ними, то людьми, которые перебывают в состоянии постоянного духовного убожества и наполняются за славами Господа Царство Небесное. И тут нам следует зробити так званий лиричный відступ. Господь колись то Шукайте найперш Царство Боже. І правда Його. Давайте скажемо чесно, що ми шукаємо передусім не Бога і не Його Царства, а дещо іншого. Коли Ісус і слава промовляв, Він перед цим говорив, що не піклуйтеся, що їсти, что, что пити, що что задягнутися, але практика життя показує інше, що ми в першу чергу піклуємося. Саме про це. Наша головна мета добре попаїсти, -по гарно задягнутися. Классно відпочити или або как это звучит на малдивском жаргоне. Поражение Бога, прилучання Его, благодеяние, ну, у нас нет. А теперь вопрос: как мы сподіваємося від от Бога, отримати ті блага, про які не просиви і про які вообще не думав взагалі? Вот. вже ми думаємо, що Господь нас заштовхає насильно в царство, мимо нашої волі, ну звісно, ні. Тому что нас Бог вільними створив, и він ничего не, не робить супереч нашої волі. А, але бы мы просто про це не думали, то цей бог ще півбине. Гріши тем, що ми інколи про це згадуємо. Але коли про це згадуємо, то при вселюдне от від цих думок, вважаючи, що це не так, ну як же. Що ми кажемо після жилобного обіду? Хай йому Бог дає Царство Небесне, а нам добре пожити, довго пожити. То есть, нехай Божьего прилучається Він, душа покинут, только не мы. Что же тогда выходит? Мы и в пеклі опинитися не желаем, и про Царство Божье теж думать не хотим. Если мы Царство Божье боимся, как в огню, то оно и действительно для нас стае огнем палающим. Это так и в породе, как в солнце. Одним оно дает радость тепла, а інше навпаки від нього ховається, щоб не пектися. И таким чином каждый из нас сам себе протоптує дорогу до вічності. Якщо все життя ми намагаємося перенести повз Царство Боже, то ми, врешті-решт, у вічності теж опинимося в стороні від Нього. І ми опинимося там, де Бога немає, де нет Його тепла, Його світла, його любові, Його доброти. Тобто буде духовна безодня, а це те, що називається. Пекло, ад – это духовный вакуум, ничто так не страшить, как полная отсутствие Бога. И таким образом, кто себя считает довольный, кто считает, что у Божьей немає, немає потреби, как правило, они до церкви не ходят, тому что говорят, что у них и так Бог в душі. Ну действительно, если уже сам Бог в душе, то про какие духовне божество может може быть балочки? Про що мова? По у нас в духовном плане все больше менее доброе. Вернее, вообще все нормально, все окей. У семьи все більш менее доброе, на работе також. Живемо Живем не хуже за других, а мальці, ніби си небе теж не Навише на молитва, навише каять, навише взагалі та церква? И так мы скрываем страшенно правду. Бог нам не нужен. Но Бог – это джерело гармонии жизни, это джерело краси, добра, любови, всего, того без чего не может существовать життя. І И если Бог, грубо говоря, перекрыть весь шлюз, по которому стримко льются и благодатные потоки, то мы залишимося нищим. с чем. Мы тогда чувствуем духовный вакуум, смак пекла, просто кажучи. Адам тоже не был противником Бога. Он не бунтовал против него. Он просто выявил желание жить независимо от него, автономно, за принципом «Я не заважаю тебе, а ты мне». Чем все заканчивалось, какой результат, страх передусім и чувство своей Ось Вот она, без Бога, гола правда. У вислови духовна боги, как мы уже заметили, есть синоним смирения. И не можно, не имея строить духовное життя. Ну да, можно ходить и в храм, молиться вдома, дотриматься посту, но если при этом не будет смирения, все это змарнується. Это все одно, чтобы строить величезную будівлю на, на песке. А начать, как известно, с фундаментом. И вот все основы, самые, и есть смирение. Фундаментом будь якого гріха есть гордение, а опорою для чесноти и есть смирение. А про это не можно забывать. Час нашей зустрічі підійшов до конца. И тому всім дякую, за увагу. Бажаю всем вам саме всей твердой життя. Не бійтесься, визнати, побачити свої вади, визнати свої внутрішні недоліки. А их не добачати, потому что кто их видит, то их лікує, виправляє, примахает. Но кто не видит, то несчастный и остается біля розбитого крыты с разбитой душею. Тому мудрости всі вам, силы воли и, звичайне смирення. Через неделю встретимся по межу